Всем привет! С вами я Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. У нас разгар зимы, время, когда в супермаркетах продается айва. Значит, самое время готовить потрясающе вкусную баранину. Смотрите, какая айва досталась. Красота же! В том же супермаркете купил две бараньих шеи и попросил их распилить. Примерно через час получим ну очень вкусную штуку. Но начинать надо с айвы. Очищу ее и нарежу дольками. Ее надо поджарить до легкого у в растительном масле. Процесс пошел, займусь луком. К муку добавлю соль и красный острый перец. Ну и запанировать в этом баранину. А его уже можно вынимать. Шея барани мне досталось хоть и от молодого барашка, но даже не такая будет томиться до мягкости ну, минут 40. Если его оставить, то она за это время расползется в хлам. Теперь ароматизированное айвое масло отправляется мясо. Для начала его нужно зарумянить со всех сторон. Теперь можно добавлять лук и маленькую веточку свежего розмарина. Теперь минут 10 на среднем огне, чтобы лук начал румяниться. Отлично. И немного белого сухого вина. Я оставлю в покое минут на 15-20. Баралина к этому времени станет практически готовой. Я как раз и гарнир отварю. Красота, лук дал сок, баранин дал сок. Все это смешалось с ароматом вина. Пора вернуть его в чугунок. И еще немного лимонной цедры. И еще пять минут под крышкой. Очень ароматно. Цедра, розмарин. Прекрасно, мой взгляд. И айва, конечно, сладость своей добавляет. Сладкого запаха я имею в виду. Так, ну-ка кусочек барашка. Вкусное мясо растет на костях. Это вот совершенно однозначно. Нежнейшее, классное, сочное мясо. Нежнейшее. Так, и кусочек айвы. Обожаю айву в таких блюдах. На мой взгляд, прекрасное сочетание. Айва. Вино добавило свои кислинки легкого аромата. Розмарин, баранина. Прекрасно сочетаются. И, конечно, красный острый перец. Как мне кажется, черный перец немножко не то. Красный он не просто асфарату добавляет. Он добавляет ощущение тепла. Когда проглатываешь кусочек, как будто тепло такое прокатилось. Прям очень хорошо. Огромное спасибо за компанию. Попробуйте приготовить. Спасибо за лайки, дизлайки, репосты. Всем пока.